Привет! Сегодня мы будем разбирать задачу "Гекса острова". Условие следующее Закрасьте некоторые ячейки так, что получилось 6 белых областей Которые не касаются друг друга и состоят из 6 ячеек каждая Некоторые ячейки уже закрашены То есть у нас есть поле, это шестиугольное В котором вся одна клетка Нужно закрасить 25 клеток черным, чтобы осталось 6 белых областей по 6 клеток. Все клетки шестиугольные. Ну, автор у нас постарался здесь и уже часть клеток закрасил. Ну, это пример, он простой. Давайте его вместе возника решим. Посмотрите, вот здесь область. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И по-другому, как вот так, не отделить. Вот 6 6 клеток область. Здесь у нас появится такой остров. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая клетка. Отрезаем. Вот еще одна область шести клеток. Шестиугольных. Здесь область из семи клеток, и можно отрезать вот так вот, краешек, здесь ровно шесть, здесь область в этом углу как-то нужно отрезать, можно, конечно, попытаться как-то вот так вот, но ничего не получится, то есть надо вот так отрезать, например, да, или второй вариант как-нибудь вот так, а здесь добавить две клетки, как-то вот так хитро, да, но опыт показывает, что нужно стараться отрезать области какими-то минимальными штрихами, да. То есть вот этот вариант двумя клетками отсекаем сразу область, Он, скорее всего будет правильным. Пока непонятно, но вот стремится к таким коротким, коротким решениям. И осталась еще одна большая область, которую нужно разбить, наверное, на две части. Ну, как это можно сделать, например? Вот этот кусочек отрезаем вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот так мы отрезаем с этой стороны. И у нас не получилось. Остался кусок из пяти клеток. То есть, иди там поставили лишнюю черную клетку. Ну, в общем, даже понятно, где. Вот это, когда мы эту вот область отрезали, мы погорячились. Здесь поставили целых две на границе. Достаточно можно одну поставить здесь, а это просто сдвинуть. То есть, мы здесь клетку отобрали, здесь ее вернули. Получилась область области шести клеток, ну и здесь оказалось тоже ровно шесть. Собственно, вот оно решение. Очень часто в таких задачах э, получается одна фигура где-то в серединке расположена, и пять раскаяна по краям. Но иногда правда, встречались, которых все шесть примыкают к краям области. Они могут, конечно, любой формы быть, может быть даже с внутренней пустотой. Вот Чем Компактнее фигура, вот шестиугольник такой, смести такой вот, параллелограмм. Тем меньше нужно клеток затратить, чтобы провести ее к границу. И тем больше у нас остается клеток белых свободных, которые мы можем использовать для построения других островов. Ну вот теперь попробуем решить настоящую задачу, боевую. Второе условие нужно оставить клетки черные, чтобы получилось 6 белых областей по 6 клеток. Ну, я обычно начинаю отрезать минимальными, опять же, штрихами, да. Вот здесь вверху какая-то белая область будет. Как-то ее надо отрезать. Вот так минимальными. Или ну, вот так, например, вот так. Там получить 8, ну, пускай будет пока 8, да. Здесь 6 отрезать мы можем вот так, например, или вот так. Но как бы мы ни резали, то у нас все равно уйдет на это 3 клетки. Ну, пусть будет так, для определенности здесь кусок тоже можно только двумя не минимум двумя черными что-то перестарались. коротко, мало получилось даже три придется ставить вот так, тогда шесть так, я с вами большой белый кусок который нужно на три части ну, опыт опять же показывать, что нужно делать какую-нибудь центральную точку от нее проводить 3 луча. Ну как-то вот так, не знаю. Получилось 7 поедать 5, здесь 4, здесь 7. Ну, давайте делаем 6 и 6. Ну вот. Вот какая-то такая стартовая позиция. Причем, скорее всего, она очень близка к правде, потому что, смотрите, у нас получилась область 6, 6, 6, 6, 4 и 8. То есть по 1, раз 2 передать сюда. И все будет вот хорошо. Резинок как то отобрать. чтобы они вернулись сюда. Вот. Опять же, из опыта, как бы мы и не расставили начальные так сказать, разрезы, скорее всего, у нас получится то же самое решение. Но, ну, может быть, чуть дольше. Может было как-нибудь вот так расставить. Даже не так, а вот так расставить. Это да, совсем ужасно. Еще такая вот стартовая позиция, которая вообще все плохо. Все области кривые, маленькие, не той формы. Вот здесь еще две клетки. Но, тем не менее, потихонечку так передвигаете черные области, черные границы, мы, скорее всего, получим, ну, достаточно обычно то же самое решение. Мне поступила заявка довести до решения вот такую стартовую позицию. Ну, в принципе, неплохо, да? Для начала. Здесь 6. Область. 6, 6, 6, 6. Единственное, 5. Так, что мы можем сразу? Здесь надо сразу найти какой-нибудь черный шестиугольник, который лишний, который можно вернуть. Вернуть. Ну варианты очень простые. Например, так. Ставим здесь. Получаем область 7 и 5. Но в сумме-то 12. Да? Вот. Ну или по-другому я сделал бы. Вот это две. Категорически не нравится. Они разбивают область, большую вот эту вот. На две части используем целых две клетки хотя можно обойтись одной вот здесь или вот здесь, ну, пускай здесь для определенности да область слишком большая но мы сейчас будем ее отдавать потихонечку под, под, по кругу вот так продвигать биоклетки заполняя пока не добьются сюда либо напрямую можно отдать вот как-нибудь вот так да либо по кругу ну, давайте всеми путями возможными пойдем две дадим здесь мы ничего не потеряли да? 2 отдали 2 получили И здесь отдадим по максимуму ставим 7 даже вот так делаем чтобы сразу было 6 так здесь мы можем как ограничить 6 клеток на самом деле единственный способ фигуру сделать вот так вот. все другие разрезы дают нам больше черных клеток здесь на 6 клеток то есть 2 надо отобрать это 8, на 2 отбираем вот так вот отбираем эти 2 и что здесь осталось непонятно я просто возьму и сотру все потому что надо как-то разрезать Две клетки явно мало давайте как-нибудь вот так разрежем да? от серединки почему нет вот как-то так 5 6 6 1 по-прежнему не хватает где-то здесь надо ее найти. Вот Здесь этот разрез не очень хороший. Мне он не нравится. Ну, как с ним бороться? А вот, смотрите. Так, отдаем, отдаем. Вот как-то так, видите? Клетку мы опять нашли, сэкономили. Области стали кривыми. Но сумма уже у нас стала по прежнему 18 сэкономим. Уменьшать надо. Это, это новость, уменьшим до, до 6. Здесь большая. Надо ее как-то отрезать. Вот так, например, да. Это 7. Еще одну мы здесь не отрежем уже. Здесь вот здесь можем отрезать. 7. И если одной не хватает. Вот мы её отбирали. О, вот мы отобрали. Вот, получилось. Да, это и есть решение, собственно. Ну, да, я не знаю, как по-другому объяснить. Строим границы какие-нибудь, и потихонечку по кругу гонять белые клетки. Где-то отобрали, где-то вернули. И при этом стремимся делать минимальной длины границы. В некоторых местах это очевидно, что три, там здесь одна, здесь одна. Она могла мне здесь оказаться сначала, я бы там вернул бы. А вот в этой серединке, большая область, пустая. Как здесь ляжет эта граница, не очень понятно. Но, как, как правило, одна клеточка какая-то центральная, от нее лучи разбегаются, ну, не очень прямые, какие-то разные стороны. Ну, убедим, что это решение. Ну вот, спасибо за внимание.